В истории физики известно несколько способов по определению значения гравитационной постоянной. Впервые такой опыт осуществил в 1798 году английский физик Генри Кавендиш. Опыт был прост по идее и очень сложен по постановке. Два одинаковых небольших свинцовых шара диаметром примерно 5 сантиметров были укреплены на двухметровом стержне подвешенным на тонкой проволоке. Рядом с этими шарами были установлены большие свинцовые шары диаметром по 20 сантиметров. Благодаря взаимодействию шаров, стержень поворачивался, что подтверждало существование гравитационных сил, то есть сил всемирного тяготения. Кроме того, по углам поворота стержня можно было вычислить действующую силу. Таким образом было определено значение гравитационной постоянной g.